Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем очередном интервью, где мы будем с вами знакомиться с нашим новым спикером. Сегодня у нас спикер, который будет делиться, ну, на мой взгляд, одной из самых необходимых и востребованных информаций на сегодняшний день. Это как запустить, как развивать и как продавать через соцсеть Инстаграм. Давайте познакомимся. В принципе, кто смотрел вчерашний Easy Life, уже наверняка успели заметить этого амбициозного молодого человека Николая Токаренко. Николай, доброе утро. Доброе утро всему сообществу. Доброе утро, Сергей. Спасибо на добром слове. Думаю, что амбиции есть у нас у каждого, и, наверное, они являются тем мотиватором, который заставляет двигаться вперед, несмотря ни на что. Как сказал Уинстон Черчилль. Победа не окончательна, поражение не фатально. Решающую роль играет мужество продолжать. Да, главное не сдаваться и идти вперед при любых обстоятельствах. Хорошо, Николай, расскажи, пожалуйста, давай, ну, у нас по традиции, да, такой первый вопрос, расскажи немножечко о себе, о своем опыте, и как вообще вот э, череда событий, череда каких-то действий, достижений привела тебя к созданию твоего курса. Хорошо. Два слова о себе. Мне 34 сейчас. Я Семенин, и, в общем-то, в Инстаграм пришел порядка пяти лет назад, когда мы с семьей оказались на острове Бали. Получилось так, что в один момент здесь, я вообще сам из Украины, и как-то... Здесь все было достаточно серо-мрачно, и сколько я не пытался что-то поменять, особо ничего не изменялось, знаешь, то есть я попадал снова и снова на ту же циклическую историю, и я помню очень четко то время, когда каждый октябрь-осенью я собирался куда-то уехать, то в Казахстан, то в Италию, я помню, то в Испанию мы собирались уехать, и все как-то не получалось, и, наверное, наступил тот момент, когда мы с женой посмотрели фильм, с Джулией Робертс главной роли «Ешь, молись, люби» он называется, как сейчас помню, и влюбились в идею, поехать на Бали, мы тогда купили билеты, никому не сказали своих родных, потому что у нас был маленький ребенок, ему еще не было года, ну и как правило, родные и близкие сказали бы «А, вы что, куда за 10 тысяч километров с маленьким ребенком?» Да". И поэтому мы Никому ничего не сказали, купили билеты, поставили перед фактом, улетели на остров чисто на зимовку, а там обнаружили, что жизнь ну, совершенно другим путем течет, и открываются колоссальные возможности для развития личного бренда. Я только тогда начал заниматься, и у меня уже тогда был курс по ораторскому искусству, был проект, который назывался «Говори красиво, живи счастливо», у меня были первые выпускники, и, в общем-то, с этого все началось. Да? То есть тогда я... Uh, у нас даже была ситуация одна, когда, uh, ну, так оказалось, что так случилось, да, что мы uh, за 10 тысяч километров uh, и один подрядчик, в общем-то, меня подвел, да, то есть я как бы начал делать ему видеоканал, он сам улетел в Америку, с Кузболе, и перестал выходить на связь. И очередной как бы транш денег, который мы обсудили, не перевел. И у нас была даже ситуация, когда мы с семьей ночевали uh, в машине. Это было на Пасху, как сейчас помню, было достаточно сложно. И вот тогда я почувствовал силу личного бренда, силу соцсетей, потому что именно благодаря соцсетям каждый день, вот снова и снова, мы начали э, привлекать новых, новые знакомства. Я начал зарабатывать на недвижимости, э, а вокруг личного бренда «Жены» мы начали выстраивать товарный бизнес. То есть оттуда э, началась история, и, соответственно, ну, моя цель была, и она там частично достигнута, это зарабатывать в любой точке мира. На сегодня неважно, ты там один или ты с семьей, потому что очень часто встречаю, когда люди семейные говорят, ну, у нас же дети, ну, вот они же в школу уходят и все, как бы мы не можем позволить себе куда-нибудь э, переехать. И не, здесь не то, чтобы там амбиции или вызов какой-то, да, чтобы кому-то что-то доказать, Просто существуют инструменты, которые позволяют действительно зарабатывать с любой точки мира. И как показал мой опыт и практика, что вот даже сейчас я, например, нахожусь в Украине, мы пока еще не улетели на Бали, есть некие обстоятельства, которые нас пока здесь задерживают. И я вижу, что благодаря моему личному бренду, благодаря тому, что я не то чтобы строил, да, я просто вел социальные сети, вел свой традиционный бизнес, который не касался напрямую моего товарного бизнеса. Но сейчас этот мой бренд работает и ко мне люди совершенно по-другому относятся, чем тогда пять лет назад, когда улетел. Хотя у меня mm -hmm. тогда уже была какая-то экспертность, понимаешь? То есть люди сейчас есть уникальная возможность благодаря онлайну построить некий образ в интернете, который будет соответствовать там, лучшим критериям себя, и он, с одной стороны, будет тебя мотивировать быть таким, да? то есть соответствовать тому уровню, который ты заявил, и, с другой стороны, быстро строить взаимоотношения с людьми. И здесь речь идет не только о продажах напрямую какого-либо товара, а о элементарном нетворкинге, о поиске партнеров или других каких-нибудь потоков финансовых и денежных. Ну, вокруг нас их просто масса. И когда тебя нормально воспринимают, когда видят, что ты человек, который отвечает за свои слова, который чего-то в этой жизни стоит, то разговор идет намного проще, чем если бы я был просто менеджером по продаже, знаешь, который делает 50 звонков в день, по скрипту продает. Ну вот, вот так это все дело произошло. И в начале этого года я начал проводить тренинг по Инстаграму. Он называется «Включи инсту», такое сленговое название, да, то есть для людей, которые или же не строили никогда свой личный бренд вообще, или он у них есть, а на самом деле у большинства из них есть, то есть у всех, у кого есть социальные сети, уже есть личный бренд. Иногда люди неправильно воспринимают, они думают, что это что-то такое большое, красивое, на плакате нарисованное, а на самом деле у каждого из нас есть личный бренд, и его просто нужно чуть-чуть взять, чуть-чуть э, улучшить, чуть-чуть докрутить где-то, и уже с этим можно идти потом, ну, на, скажем, на встречу или писать людям другим в с каким-то предложением и так далее. И вот эта вот идея, та, что у меня э, был курс по ораторскому искусству, то, что у меня есть курс по Инстаграму, и то, что у меня э, растет сам по себе YouTube, э, э, привела меня к тому, чтобы сделать курс, который называется «Я бренд». Или по-другому я скажу: я последний год очень пристально наблюдаю за криптовалютным рынком. И считаю, что это есть одна из наиболее маржинальных деятельностей на сегодня. И вот симбиоз как бы личного бренда и криптовалюты меня заставило задумываться о том, что же на сегодняшний день надежнее: инвестировать в биткоин или инвестировать в личный бренд. И вот в рынках сегодняшних да, в рынках сегодняшней ситуации мы даже назвали такой I-Coin, ну, то есть я коин, да. Айкоин mm -hmm. такая у нас, как бы у меня есть каналы, я сейчас покажу, если ты позволишь, свои социальные сети, чтобы не быть голословным, показать, что у меня есть, вот, и там мы продвигаем такой айкоин. то есть, когда ты инвестируешь в себя, это то, что не заберет, никакие киты и хомяки на тебя не повлияют, да? то есть, mm -hmm. никакие обвалы рынка и кризисы на это не повлияют, потому что ты вкладываешь в свое лицо, в свое развитие, в свой личный бренд. И, в общем, это как бы и послужило тем, что родился новый курс, который так и называется «Я бренд» или «Лучшая инвестиция сегодня» – это твой личный бренд. То есть, получается, идея такая, что действительно каждый человек, если, ну скажем так, он в каком-то деле эксперт. И получается, что если ты эксперт хотя бы, ну давай так, кто-то лучше всех варит щи. Он уже по-хорошему может стать брендом, потому что он уже делает что-то, чем даже вот элементарно там 100 человек в его городе. То есть эти 100 человек потенциально могут быть уже его клиентами. То есть, в принципе, брендом может стать абсолютно каждый. Многие просто не знают, как свои, назовем так, таланты или э, возможности монетизировать. Правильно? Об этом и будет твой курс. Да именно об этом, на самом деле, вот если мы просто возьмем любого человека, абсолютно любого, даже если он считает, что он вообще ни в чем не экспертен, и у него нет личного бренда, то, как я уже сказал раньше, у него уже есть личный бренд, и ему даже не обязательно становиться экспертом в чем-то. Часто я встречаю, что люди боятся, да, то есть они, например, лучше, чем я, играют на какой-то приставке, да, там какую-то игру, вот у меня друг есть, и он в этом уже является экспертом. Но он боится это реализовывать, да, то есть через э, социальные сети как-то монетизировать. Но если у него стоит вопрос заработка онлайн, то он просто может пойти и начать искать проблемы людей. Вот просто неважно, он, например, не эксперт. Вот есть у человека проблема, там вот я сейчас снимаю э, классную квартиру, у человека есть несколько объектов недвижимости. Эту недвижимость нужно э, как-то, ну, ухаживать за ней, да, то есть за ней кто-то следит. И я просто, например, нахожу или клининговую компанию, или сервисную компанию, которая будет обслуживать там, извини, сантехнику, ну, то есть все, что угодно, я могу с этого получить либо же бонус в свой личный бренд, и потом, когда я приду к собственнику, когда мне нужно будет что-то, нужно, я могу получить от него или скидку, или рекомендацию какую-то, или же я могу заложить свой маленький процент, договориться заранее с этой клининговой компанией, и все, это деньги на автомате. То есть благодаря тому, что ты выходишь в мир своему личному бренду, не обязательно даже быть экспертом, есть много людей, которые пока не понимают еще, что они, уже экспертны по отношению 90% людей, которые их окружают в чем-то. Они еще просто этого не осознают. Но мы видим, какой тренд э, бешеный набирает популярность э, онлайн-образования. Да? Сегодня не надо 5 лет учиться в университете, достаточно посетить 1, 2, 3 курса, и ты уже будешь знать больше, чем подавляющее большинство тебя вокруг. И сегодня Но... есть окно возможностей. Николай, я тут с тобой и соглашусь, и не соглашусь. К сожалению, да, ты прав, на сегодняшний день очень много курсов. Не к сожалению, а вообще. Но очень мало и хороших экспертов. Понимаешь? То есть сегодня настолько зашлакован некачественным контентом и информацией интернет, что тут надо очень часто тщательно ко всему подходить. Потому что сегодня огромное количество людей действительно, ну, знаешь так, теоретики, и начинают себя грамотно упаковывать и продавать. То есть мы с этим, почему у нас, скажем так, в сообществе мы стараемся именно профессионалов набирать, а потому что, чтобы люди приходили и понимали, что у нас только профи. К нам очень много, скажем так, просится. Но когда ты начинаешь общаться с человеком, тут сразу все встает на свои места. Потому что, поэтому, да, ты прав, личный бренд есть, главное его монетизировать и так далее. Давай немножечко сейчас про курс. Итак, как, с какого курса все-таки ты начнешь? Потому что у тебя включи Инстаграм и личный бренд. Ты сразу два будешь давать или все-таки начнешь с одного? Нет, смотри, уникальность курса как раз в том, что я не буду рассказывать, что такое личный бренд, как его нужно прокачивать, mm -hmm. там, что он может вам принести и так дальше. Мой курс, который называется «Я-бренд», он вобрал в себя все те предыдущие тренинги, которые я проводил. И мы будем… этот тренинг-практикум. Он будет длиться месяц, и мы во время тренинга будем строить с нуля или усиливать уже существующий бренд на трех китах. Первый кит – это Инстаграм. То есть мы простроим mm -hmm. прямо во время тренинга людям Инстаграм. Они поймут все основные шаги вовлечения в Инстаграм, как происходит конверсия, да, то есть… У каждого поста в Инстаграм есть определенная цель. Когда мы ее не распыляем, тогда это работает хорошо. На мы пос... аудиторию на какую-то, правильно? Да, да, да. Потом, после того, когда мы разберемся с Инстаграмом и упакуем его красиво, потому что важно... Uh, еще Инстаграм, я как бы хочу привить такую новую фишку, новый подход к Инстаграму как площадка визуализации твоей будущей жизни. То есть ты сначала создаешь красивый контент, над ним работаешь, и твое подсознание подтягивается под эту планку. То есть я хочу трансформировать сегодня вот все доски визуализации, все вот эти вот фильмы секрет и так дальше в реальный инструмент, который есть у нас в смартфоне, это Инстаграм. Если мы не будем лениться, если мы будем чуть-чуть проявлять творчество, делать красивые фоточки, чуть-чуть проявлять творчество, писать классные текста и проявлять активность в Инстаграме, это уже нас продвинет личностно к тому, чтобы быть лучшей версией себя на следующий день. То есть это первое, чего мы добьемся. Есть, в этом... Уточнение, смотри, по Инстаграму, значит, у тебя будет оформление Инстаграма, соответственно, ты расскажешь про сервисы, которые помогают красиво оформлять, правильно? Типа конвы и так далее. Да. Следующий момент, вы будете разбирать копирайтинг, то есть как писать тексты, правильно? Или да. а, поверхностно, ну, ну, скажем так, как, как хотелось бы писать. Или прям копирайтинг будет, ну, прям, скажем так, прям полноценно ты научишь, как писать продающие текста. Нет, смотри, в копирайтинг мы не будем погружаться глубоко. Давай -га -га. так, я скажу, что люди получат в итоге прохождения тренинга. Да? То есть первое это прокачанный Инстаграм. А оформленный инстаграм оформленный да оформленный красиво и э, будет сформировано понимание как там все работает э, откуда там берется трафик э, мы разберем как условно бесплатные так и платные способы продвижения то есть, ну, настроить... то есть вы будете работать с рекламным кабинетом фейсбука правильно ты научишь создавать таргетинговую рекламу через фейсбук да, да, да. То есть по завершению тренинга это будет правильно оформленный, прокачанный Инстаграм. Далее следующий блок будет посвящен мастер-классу по ораторскому искусству. То есть люди получат сразу 10 способов избавления от страха публичных выступлений. Каждый сможет выбрать для себя тот, который ему подойдет. Также будет мастер-класс по улучшению своей дикции, говорения, нарабатывания навыков коммуникативных. И э, крайним блоком будет YouTube. какие-то практические, да? То есть все с практическими заданиями будет? Да, да, да. Угу. Все будет с практическими заданиями, с домашними заданиями, с проверкой. То есть это будет 4 онлайн-воркшопа и плюс 5 разборов онлайн. Это Очень важно. такой воркшоп. Я просто в американских словах не очень. И ну, я уверен, многие слушатели. Воркшоп это что такое? Это онлайн практический тренинг, когда мы в режиме а, реального такой. времени будем работать. Не просто я буду mm -hmm. давать теорию, а и мы и я и буду и и прям, и скажем ворк ворк mm -hmm. да, вот показывать, то есть, что, куда мы делаем, прямо на, на рабочих кейсах на тех инструментах, которые у меня работают, которые работали у моих учеников, буду показывать, mm -hmm. как это работает. Вот. И э, получается, что вот на, на выходе у людей будет э, прокачанный, правильно оформленный Инстаграм плюс технология масштабирования своего Инстаграма, то есть они будут понимать, как э, привлекать туда трафик, как э, определять свою целевую аудиторию, как на нее таргетироваться, настраивать и конвертировать ее э, или в покупателей, или в клиентов, или в партнеров, в зависимости уже от ниши человека. Второе – это упор на ораторское искусство, потому что сегодня это тренд э, – не то, что все хотят спикерами, а необходимо себя показывать миру. И у многих людей, я знаю, есть большой внутренний затык, они боятся просто своего голоса в записи даже слушать. Да? То есть им не нравится, как они звучат. А все просто потому, что мы слышим свой голос утренним ухом, которое там у нас внутри ну. находится. А люди окружающие слушают, извини, внешними ушами. И ну это да. просто привычки, которые нужно наработать. Я всему этому людей обучу. И третий блок будет посвящен YouTube, то есть мы разберем, зачем он нужен, потому что YouTube это является таким наиболее э, зеленым, вечным трафиком, бесплатным. Если правильно э, выбрать свое позиционирование, оформить канал и записать буквально 2-3 видео, э, они могут давать постоянно поток бесплатной целевой аудитории. Причем не обязательно быть экспертом в какой-то нише, нужно просто выбрать... Релевантный какой-то запрос, интересный, популярный в Ютубе. Вот я могу привести пример прямо сейчас, если да позволит. Смотри, Коль, у нас просто по времени много. Давай лучше в следующий раз. Хорошо? Хорошо. Давай мы сейчас про курс еще разочек. То есть, получается, у тебя курс будет Инстаграм, ораторское искусство, и потом вы перейдете к Ютубу. Да. — Хорошо. Так, Значит, получается, люди, которые придут на твой курс, они научатся, скажем так, вести Инстаграм, правильно его оформлять, позиционировать себя там. Далее вы плавно перейдете к ораторскому искусству, как выступать, ну назовем так, на камеру, на вебинары. И далее вы да. будете настраивать свой YouTube, чтобы уже непосредственно бренд выводить на другой уровень. Хорошо. А по да. YouTube? Что конкретно по YouTube вы будете делать? То есть, скажем так, ну... YouTube, он включает наверняка, ну, не мне тебя учить, знаешь, то есть это и ораторское искусство, это да. и видеомонтаж, это непосредственно еще SEO YouTube, то есть нужно настраивать YouTube, чтобы он правил правильно, скажем так, выходил в поисковиках и так далее. А вот такие технические вопросы вы будете разбирать? То есть, например, монтаж, где делать монтаж, как делать и так далее? Вот смотри, все, что ты проговорил, это как раз все будет на курсе, я специально не говорю, что чтобы его? поподробнее рассказать. Сказать. Да, да, да, поподробнее. То есть, смотри, задача, опять же, за а, этот тренинг объяснить людям, что такое YouTube, а, сделать так, чтобы они сняли серию своих видео, определили нишу, сняли серию своих видео, смонтировали их. Причем не обязательно, чтобы это был супер там эмоушен дизайн какой-то 3D, да, это вот элементарно порезать, убрать какие-то затыки, где-то повторения, есть, добавить да? какие-то транскрибаты, mm -hmm. есть, ничего такого сложного, да, потому что за такой короткий промежуток времени сложно дать детальный. Mm -hmm. Оно не нужно, как показывает мой опыт, моя практика, То есть нужно просто определить, какой релевантный запрос ты для себя выберешь, снять на эту тему э, видео, смонтировать, оптимизировать его, правильно ты сказал, для SEO YouTube, а, проставить хэштеги, правильное mm -hmm. описание и вывести его в топ, опять же, используя специальные сервисы для раскрутки, э, потому что сейчас пробиться mm -hmm. как с нуля очень сложно в топ выдачи. Mm -hmm. да, Топ-20. Uh -huh. Но если сделать все правильно и выбрать не очень, скажем, такую забитую конкурентную нишу, где там по полмиллиона просмотров у людей, то это вполне реально. Я покажу тоже, у меня много есть опыта, когда я записываю видео и вывожу его в топ-10. Вот ну, там месяц назад, две недели uh -huh. назад я это делал. И это постоянно приводит к тому, что сейчас я, например, не записываю ежедневно ролики на свой YouTube-канал, но у меня постоянно количество подписчиков увеличивается, просмотры растут, комментарии идут, и это все на оптимизм. За счет вот этих роликов. Угу. То есть, да. получается, на YouTube ты все научишь э, сервисам, сервисом, которые помогут людям э, и раскрутить, и, соответственно, вывести в топ-10. Ну, или да. там, в топ-20. Да, то ну... Я покажу прямо во время обучения, я покажу, как мы снимаем ролик, что должно быть в нем, как его смонтировать загрузить на, на YouTube, оптимизировать и вывести в топ. Угу, угу. Хорошо, хорошо. Хорошо, Коля, тогда а, смотри, следующий вопрос. Как ты думаешь, вот придут люди, потому что ну, у нас аудитория действительно разная, и возрастная есть, и невозрастная есть. Где, а, прям вот после твоего курса, а, слушатели, и кто будет проходить твой курс, смогут применить вот это все? То есть как быстро они смогут вот эти знания монетизировать? Слушай, это вообще самый важный и отличный вопрос, и он напрямую касается Изи Бизи комьюнити. Когда мне Виктор Высоцкий рассказал об идее, да, которая объединяет, у нас сразу же возник с ним рапорт, знаешь, что такое ВНЛП, да? то есть как бы синхронизация, на тему того, что каждый участник нашего комьюнити является маленьким СМИ маленьким средством массовой информации. Uh -huh. И некоторые люди э, распространяют это оффлайн, встречаясь с, с другими людьми в кафе, там с друзьями по телефону, э, а некоторые пытаются что-то делать через социальные сети. И вот мой курс, он напрямую направлен на то, чтобы вот эти вот маленькие СМИ становились больше, чтобы люди научились благодаря Э, своему инстаграму, своему Ютубу, они поверили в себя, да, поверили в то, что у них э, может получиться, потому что рядом сотни людей это делают. Это уже не тренд, ну, не в плане, это не ноу-хау какой-то, это не фишка, да. Это то, что просто нужно чуть-чуть себя переосилить, чуть-чуть переступить. Я сам через это проходил. И ты наверняка когда-то боялся <связать> выступать на камеру. Вот сейчас мы, наверное, в режиме реального времени. Еще у нас какое-то количество людей там смотрит, наверное, на Ютубе еще что-то комментирует, да, и это просто. <связать> Вопрос определенного определенных усилий над собой, которые нужно один раз сделать и потом ну, кайфануть от этого, кайфануть. И область применения в первую очередь касается э, распространения идеи изи да, то есть есть маркетинговая составляющая в этом комьюнити, которая напрямую может привести к увеличению доходов этих людей. Плюс, я думаю, что в комьюнити, я просто не так давно знаком, да, я как бы поближе познакомлюсь, буду знать более точно, но я уверен, что есть предприниматели, есть инфобизнесмены, есть люди, которые любят нетворкинг. И вот все то, о чем мы будем говорить на курсе, то, чем мы будем заниматься, будет являться ну, как усилением плеча каждого, ну, которое есть у него. Да? То есть, будет это инфобизнес, Будет это изи-бизи MLM построение или будет это нетворкинг и партнерская работа в реальном бизнесе каждого человека? Ну да, я с тобой согласен, потому что сегодня бизнес в принципе поменялся. Сегодня кричать в лоб купить у меня, это уже не работает. То есть сегодня действительно люди идут на тех, в кого они видят силу, в ком они видят профессионализм. И скажем так, ну... Они должны увидеть человека, за кем они готовы пойти, купить или проконсультироваться. И это возможно, опять же, донести только через соцсети. Хорошо. Коль, скажи, пожалуйста, уже определены даты, когда будет твой курс? В начале ноября дат еще точных нет. Даты еще определяются. Хорошо. Да, с какого определили. пакета и уровня доступа будет? Тоже еще не определяется. Тоже пока нет. Мы очень, скажем так, быстро познакомились с вами, mm -hmm. начали работать. Я вчера сам... Неожиданно попал на лайв э, и слушал это все дело. Для меня это все новое, я сам сейчас как бы впитываю, и поэтому мы гибко… Ну, анонсы будут, я в любом случае уверен, и э, люди информацию получат вовремя. Хорошо, хорошо. Так, а, давай посмотрим, что у нас здесь в чате. Давай, я ну, тоже хочу все, все ждут э, курса ага, ага. У менеджера MLM бизнеса какое позиционирование должно быть? Вот такой вопрос. Так, я сейчас открыл на YouTube, то, что... ну ладно, я тогда закрою, чтобы ты... Да я тебе уже, да, вопрос. У менеджера MLM бизнеса какое позиционирование должно быть? Я думаю, что это лайфстайл, да, то есть определенный лайфстайл. Здесь позиционирование должно быть связано вокруг ценностей, которые транслирует человек. То есть это может быть здоровый образ жизни, позитивный взгляд на мир и образование. Это может быть связано э, с какими-то экспертными навыками, которые у него есть. Если он чисто MLM-предприниматель, то тогда э, он должен, его позиционирование должно звучать так. MLM – это круто. Да? То есть MLM – это самый лучший бизнес на Земле. Почему? Смотри мою ленту. И в ленте он должен транслировать этот лайфстайл. То есть он должен соответствовать этому лайфстайлу. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, действительно, сегодня примеров очень много. А, людей, которые... Именно вот такой посыл дают, сетевой это мое, потому что я считаю, что вот люди, скажем так, ну, есть компания Enel, да, то есть мы открыто говорим. И вот есть некоторые люди, которые для меня являются примером позиционирования себя в сетевом бизнесе, потому что они сделали действительно тренд на это. И тут такой вопрос, просто нужно брать всегда пример с лучших, вот, не бояться этого, найти сильного конкурента, смотреть на него, и не бояться где-то за ним даже повторяться. Да, и здорово, что Инстаграм нам дает такую возможность. То есть мы можем найти кого угодно в Инстаграм, наблюдать за ним, моделировать его. Ну, просто ангел. <связать> да, хорошо. Так, ну что ж, Коль, пока вопросов здесь нету, спасибо тебе за интервью. Спасибо, что ты к нам присоединился, что будешь делиться своим опытом и подаришь, скажем так, нам этот интересный курс. Увидимся, я уверен, с тобой еще не один раз и на интервью, и на каких-то мероприятиях. Сегодня спасибо, что утро провел вместе с нами. Ждем про да. курс. И тебе тоже большое спасибо за приятную беседу. Было здорово пообщаться, раскрыть темы. Я уверен, что мы начинаем что-то очень большое, интересное и то, что трансформирует нашу планету в лучшую сторону. Однозначно, однозначно. Ну что ж, друзья мои, это было интервью с интересным человеком, который, как вы видите, действительно откроет вам мир в соцсети, Николай Токаренко. Вам всем хорошего, бодрого и утра, продуктивного дня. Впереди у кого-то выходные, у кого-то новые перелеты. Увидимся с вами на новых интервью. Жду всех в Казани. Это уже буквально вот прям вот уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.